Доброго здравия, уважаемые друзья. Продолжаем тему паспортов, тему статуса человека, статуса физического лица, статуса гражданина. Немного дополнен был документ с предыдущего видео. Это человек, гражданин или физическое лицо. И маленечко тут поясню. Физическое лицо означает, если в паспорте написано Иванов Иван Иванович за главными буквами, то это значит Капитус Диминицион максима. Такое лицо могут произвольно лишать любого имущества, отобрать жилье, деньги, что угодно, штрафовать свое удовольствие по надуманным поводам, произвольно лишать свободы, никаких прав, одни обязанности. Если в паспорте написано имя с заглавной Иванов, остальные э, отчества и фамилия Иван Иванович, э, с большой написано, то это значит капитус Dimension медиум. Такое лицо могут штрафовать, но не могут лишать свободы. Гражданина означают, то есть статус гражданина. Если в паспорте написано Иванов Иван Иванович, за главными буквами первые, бу первые буквы, то есть начало слова, то это значит капитус доминицион минима. Такое лицо, ущемлено в гражданских <coughs> правах минимально. Его нельзя штрафовать, судить, лишать свободы. Ограничения носят вид, как при замужестве. Права супругов ограничены только в части их пересечения прав по супружеству. Так было в советских паспортах, есть обязанности и есть права. Человека означает Иван Иванович Иванов, то есть именем по отцу рода своего. Тогда в таком статусе у вас есть права и свободы. Вспомните, как на Западе называют себя правители. Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Миттеран. Загляните в умеющиеся у вас документы. В документы ССР, документы РФ, Украина, Белоруссия, Казахстан и другие. Посмотрите внимательно, что вы видите. Видите человека и не увидите. Э, так, как это юридические единицы. Надписи в документах ССР. В поле позитивного права в, в документах РФ и других в поле коммерческого права. Так, сохраняем этот документ. Все документы будут доступны для свободного использования на сайте Правовед Сибирь в личных кабинетах Правовед Сибирь. Для этого достаточно перейти вот по этому адресу зарегистрироваться на сайте и э, в своем личном кабинете нажать получить эти документы ну, дальше я потом еще э, эту инструкцию запишу и она будет прикручена к видео э, к последующим так э, теперь то есть с паспортом э, физического лица рф э, мы разобрались теперь переходим э, к тому чтобы освоить паспорт ссср то есть получить права гражданина то есть плавненько переходим и в итоге мы через некоторое время подойдем к тому как э, получить паспорт человека ну, и так Переходим, да, значит, открываем следующий документ, этот закрываем. Постановление Совета министров от 28 августа 1994 года в утверждении положения паспорта о паспортной системе СССР. Так, берем. Я вам показываю сейчас, как это все найти. Открываем. Вот у меня есть на компьютере стоит Консультант Плюс. Может любой из вас его поставить. Это стоит недорого, три тысячи в месяц. Но вы имеете... Сейчас я вам покажу. Следующие информационные базы. Так. так, тут уже мало видно. Российская законодательство версия профэксперт-приложения. То есть видим количество документов. Вот. То есть вообще вся база 10 миллионов документов. Решение госорганов по спорным ситуациям. Москва-проф, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, документы СССР. Красноярский край, судебная практика, 7 миллионов документов почти, Финансы, кадровые, финансовые кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы документов различные, правовые, объекты правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по здравоохранению технические нормы и правила то есть все вот это если вы э, запросите э, ну то есть просто обратитесь в консультант плюс и скажите вот мне домой как физическому лицу там или как гражданину нужно все вот эти вот базы для удобства работы для того чтобы ну, комфортно писать там э, любые жалобы заявления требования то с вас запросят примерно 50 тысяч рублей. А так как у нас сетевая версия плюс куплена на крупную компанию, то всем членам компании может стать любой человек, членом организации, можно получить доступ за 3000 рублей. То есть обращайтесь ко мне в личку, я вам расскажу. Как это сделать? У вас будет ярлычок на рабочем столе. И вы просто его запуская будете иметь доступ ко всем. А то есть обновляются базы несколько раз в неделю. То есть постоянно подгружаются новые документы. Так, Ну ладно, перейдем к карточке поиска. А, вернее, название документа. Название документа вставляем <постановление>, вот, постановление об утверждении положения паспортной системы в СССР вот оно есть что удобно ну и почему удобно работать в консультанте? Потому что все 10 миллионов документов в этой базе данных, они друг с другом увязаны гиперссылками. То есть вот, допустим, вы читаете, и вам что-то непонятно. Вы раз сразу переходите на это постановление. Раз кнопку назад вверху нажали, вернулись. Утвердить прилагаемое положение. Опять гиперссылка синим выделена. Раз... Перешли сразу же к тексту в сообщении. ну, к тексту именно этой ссылки. Читаете где-то про какой-то пункт. Сразу раз перешли к пункту. Вернулись. То есть, очень удобно, когда есть ссылки на какие-то статьи в кодексах. Вы сразу переходите на кодекс и понимаете, про что статья. То есть расшифровка статьи. Здесь также есть дополнительная информация к документу, она есть и вот здесь, нажимаем, читаем «Определение Конституционного суда». Которые, ну, то есть, э, все документы, которые решения судов связанные в, в производстве которых были ссылки на этот документ, вы можете их прочитать. Вот они, с левой стороны. Юридическая пресса по статье не комментарии. Допустим, берем. Право на свободу передвижения в пределах Российской Федерации. Там, История российского государства и право учебника. И, допустим, считаем. Граждане получила ли возможность более или менее свободного передвижения по территории страны, только после очередного принятия в 1974 году положения паспортной системы в СССР и постановления о некоторых правилах прописки. граждан В, уравни... и в, ура... в них уравнивались все граждане СССР, в том числе и сельские жители, вправе на получение паспорта и свободного передвижения в пределах СССР. То есть вот так вы можете гулять по всем документам через гиперссылки, через кнопку назад, возвращаться назад и не заблудиться. То есть и найти все для себя комментарии нужные и определения. Так, ну давайте перейдем к прочтению данного документа. Так, вот я его скачал. А, ну хотелось бы показать, да, сразу. То есть вы вот документ открыли и нажали экспорт Word. Просто нажали, все, документ в Word. Вы его можете редактировать, изменять, дополнять, выдергивать отсюда какой-то абзац, вставлять в, свое, в свой документ, изменять шрифт и так далее. То есть тоже очень удобно. Так, закрываем, нам он не нужен. Я уже его сохранил. Также есть справочная информация, словарь терминов. То есть в словаре терминов вы можете либо из текста выделить любой термин, нажать на словарь, либо здесь набрать там, допустим, алименты слова. И мы видим слово, само, что оно означает, и в какими документами регулируется. То есть, где оно упоминается и каким документом оно утверждено, и как его трактовать. То есть очень удобно работать с консультантом. Есть добавить избранное, то есть можно все формировать по папкам, закреплять, чтобы не потерять документы. Есть история поисков, то есть в, ко в которые вы недавно заходили, дата, указана, время. И вы можете быстренько вернуться к тому документу, которому вы позавчера или неделю назад работали. Его не надо заново искать, он здесь у вас в истории отображается автоматически. Ну вот так вот работает это. Дальнейшие уроки по Консультант Плюс я буду записывать. Будет у меня на канале создан плейлист. Я вас научу работать с правовыми базами Консультант Плюс. Это очень бы ускоряет вашу работу. И позволяет вам очень быстро и эффективно себя защищать. И качественно. Нежели все это делать в интернете. там Искать непонятные источники информации. Так, читаем. Делаем чуть, чуть еще покрупнее. Просто хочу пробежаться именно по этому документу, чтобы вы понимали разницу между паспортом СССР и паспортом Российской Федерации. И, соответственно, то есть разницу в правах. Совет министров СССР постановляет утвердить прилагаемые положения паспортной системе в СССР. Образец паспорта гражданина Союза Советской Социалистических Республик и обязание паспорта. Так, гиперссылка тут, наверное, не будет работать. Так, а нет. Работает. Тоже ссылка здесь работает по самому документу. Пункт 1. Да, вот раз он переходит в пункт 1. Видите, удобно. То есть даже в Word э, гиперссылки здесь прописываются. То есть я перехожу сразу к пункту 1. Удобно. Так. Утвердить предлагаем положение паспортной системы ВССР, образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик, и описание паспорта. Образец паспорта, его описание не приводятся в данном документе. Вести в действие положение паспортной системе в СССР, за исключением пунктов 1, 3, 5, 9 и 18, касающихся выдачи паспортов нового образца с 1 июля 1975 года и в полном объеме с 1 января 1976 года. Инструкция о порядке применения положения паспортной системы в СССР издается Министерством внутренних дел СССР. Выдачу паспортов нового образца провести с 1 января 1976 по 31 декабря 81 года. В период с 1 июля 75 по 1 января 76 произведут выдачу гражданам паспортов старого образца в соответствии с положением о паспортах, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 21 октября 1953 -го года, с учетом последующих его дополнений и изменений. Установить, что до обмена гражданам паспортов старого образца на паспорта нового образца сохраняют силу ранее выданные им паспорта, при этом десятилетние и пятилетние паспорта старого образца, срок действия которых истечет после 1 июля 1975 года, считаются действительными без официального продления срока их действия до обмена на паспорта нового образца. Гражданам, проживающим в сельской местности, которым ранее паспорта не выдавались при выезде в другую местность, то есть вот обращаю ваше внимание, что в СССР то есть паспорт не был таким главным документом то есть если он нужен был только для передвижения по территории если человек проживал у себя на местности то ему незачем было как бы иметь паспорт то есть не выдавались при выезде в другую ранее не выдавались при выезде в другую местность на продолжительный срок выдаются паспорта а при выезде на срок до полутора месяцев а также в санатории дома отдыха на совещание командировки или при временном привлечении их на пассивные, уборочные и другие работы выдаются исполнительным комитет, исполнительными комитетами сельских, поселковых, советов, депутатов, трудящихся. Справки, удостоверяющие их личность и цель выезда. Форма справки устанавливается Министерством внутренних дел СССР. Министерство внутренних дел СССР Разработать с участием заинтересованных министерств ведом СССР и Советов министров союзных республик и утвердить мероприятие, обеспечивающие проведение работы по выдаче паспортов нового образца в установленные сроки. Советом министров союзных и автономных республик и исполнительным комитетом местных советов депутатов, трудящихся оказывать содействие органам внутренних дел в организации и проведении работы связанных с выдачей паспортов нового образца и принять меры к улучшению размещения работников паспортных служб, а также созданию им необходимых условий для обслуживания населения, обязать Министерство ведомства СССР и советы министров союзных республик принять дополнительные меры к выполнению подведомственными предприятиями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 И устранить имеющиеся еще случаи требования от граждан разного рода справок, когда необходимые данные могут быть подтверждены предъявлением паспорта или других документов. Утверждено постановление в Совета Министров СССР 28 августа 1974 года. То есть вот такой документ. И к нему прилагается положение о паспортной системе в СССР. То есть это постановление... Об утверждении положения о паспортной системе, которым даются указания, что, куда и зачем. И само положение паспортной системы в СССР. И смотрим. Паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик является основным документом, удостоверяющим личность советского гражданина. Паспорт гражданина СССР. Обязаны иметь все советские граждане, то есть обращаюсь ко всем советским гражданам, что вы обязаны иметь паспорт СССР, достигший 16-летнего возраста, без указанных паспортов проживают только военнослужащие и прибывшие на временное жительство в СССР советские граждане, постоянно проживающие за границей, то есть Видим, что если человек уезжал за границу из СССР, то у него забирался паспорт. И у военнослужащих паспорта не было, потому что у них был военный билет. И сейчас есть военный билет. Документами, удостоверяющими личность военнослужащих, являются удостоверение личности и военные билеты, выдаваемые командованием воинских частей и военных учреждений. То есть два документа у военных удостоверение личности своего в образца там, и военный билет документами удостоверяющими личность прибывших на временное жительство в СССР советских граждан постоянно проживающих за границей являются их общегражданские заграничные паспорта то есть заграничные паспорта являются документом удостоверяющим личность иностранные граждане и лица без гражданства проживают на территории СССР по документам, установленным законодательством Союза СССР, то есть без паспортов, но по специальным документам люди без гражданства проживают. Паспорта, ну то есть это строго вот разграничивались люди, то есть если нет паспорта, то значит не гражданин Советского Союза. Если ты ну, то есть, э, иностранный гражданин, то либо у тебя иностранный э, загранпаспорт, если ты гражданин СССР, живущий за границей, то у тебя загранпаспорт. Если ты просто какой-то мигрант без гражданства, то специальный документ в МВД СССР выдавался для таких людей. То есть и все было понятно, у кого какие права на этой территории. Не то, что сейчас паспорт РФ выдают всем подряд. И все непонятно, что тут творят на нашей территории. Приезжие, чуждые всякие, инородцы. Паспорта изготавливаются по единому для всех СССР образцу на русском языке и языке соответствующей союзной республики. А для автономных республик, автономных областей, автономных округов также на языке соответствующих автономной республики, автономной области, автономного округа. В паспорт вносятся следующие сведения о личности гражданина. Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место рождения и национальность. Запись о национальности в паспорте производится, соответственно, национальности родителей. Если родители принадлежат к разным национальностям, то при выдаче впервые паспорта национальность записывается на, по, по национальности отца. То есть, в 16 лет э, записывается национальность отца в паспорте у вас. Или матери в зависимости от желания получателя паспорта. То есть, если вы захотите, то можете национальность матери получить, вписать в паспорт. В дальнейшем записи национальности изменению не подлежит. То есть, об этих вот документах, которые тут про национальности говорят, я дальше вам презентую, расскажу, покажу другие документы, которые... Ну, следующие даже, не другие, а следующие документы, которые нужно заполнить и отправить в МВД СССР для получения паспортов СССР. Легальных совершенно. Так, в Паспорта граждан носят также следующие сведения о родившихся у них детях, фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения. Записи этих сведений производятся органами записи актов гражданского состояния. В паспортах граждан производятся отметки о регистрации и расторжении брака. Органами записи актов гражданского состояния это производится. Об отношении к воинской службе. Это вносят военные комиссариаты. О прописке и выписке. Это органы внутренних дел и лицами, уполномоченными то исполнительными комитетами сельских поселковых советов депутатов трудящихся. В предусмотренных законодательством случаях органы внутренних дел производят в паспортах граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, отметки об обязанности платить алименты. Согласие граждан в их паспортах производятся учреждениями здравоохранения отметки о группе резус принадлежности крови владельца паспорта. Отметки в паспортах производятся штампами, формы и размер которых устанавливаются Министерством внутренних дел СССР. Производить в паспортах граждан какие-либо иные отметки запрещается. Действие паспорта не ограничивается сроком. По достижении гражданами 25-летнего и 45-летнего возраста органами внутренних дел вклеиваются в паспорта новые фотографические карточки, соответствующие этим возрастам. Паспорта, не имеющие таких фотографических карточек, являются недействительными. Пункт 6 утратил силу с 1 ноября 92 -го года. Граждане подлежат в установленном порядке прописки по месту жительства. В связи с созданием заключения Комитета Конституционного надзора СССР от 11 октября 1991 года Граждане подлежат в установленном порядке прописки по месту жительства А также прописки или регистрации по месту временного проживания и выписки при выезде из места жительства Прописка, регистрация и выписка граждан производятся в соответствии с законодательством Союза СССР Ответственным за соблюдение правил паспортной системы являются начальники жилищно-эксплуатационных контор, жилищно-коммунальных контор, отделов, управляющие домами, коменданты домов и общежитий, председатели жилищно-строительных и дачно-строительных кооперативов, директора, заведующие гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристических баз, больниц, домов, интернатов для перестарелых и инвалидов, Домов, интернатов для детей и других подобных учреждений, в которых находящиеся граждане подлежат прописке или регистрации. Владельцы домов и другие лица в ведении которых находятся жилые здания и помещения. Контроль за выполнением правил паспортной системы осуществляется исполнительными комитетами местных советов депутатов трудящихся и органами внутренних дел. Как происходит выдача паспортов и пользование ими? Выдача, обмен паспортов и вклеивание в паспорта новых фотографических карточек по достижению гражданами 25-летнего, 45-летнего возраста производятся органами внутренних дел по месту жительства граждан. Для получения паспорта гражданина представляются заявления по форме установленной Министерством внутренних дел СССР, Свидетельство о рождении, то есть, вот обращаю внимание, для получения паспортов гражданам предоставляются Свидетельство о рождении, при отсутствии возможности представить свидетельство о рождении. Паспорт выдается по представлению других документов, подтверждающих время и место рождения. В порядке определенном Министерством внутренних дел СССР. Две фотографические карточки размером 50 на 60 миллиметров. Военнослужащим, уволенным из рядов Вооруженных сил СССР, паспорта могут быть выданы на основании военных билетов. Лицам, принятым советское гражданство, а также лицам, прибывшим в СССР в порядке репортриации, триац... репор... паспорта выдаются на основании установленных документов. Для вклеивания в паспорта новых фотографических карточек по достижении граждан 25-45 летнего возраста, ими предоставляются в органы внутренних дел паспорта. И две фотографические карточки размером 50 на 60 мм, соответствующие достигнутому возрасту. Обмен паспортов производится в случаях перемены фамилии имени отчества, установления неточности в записях, негодности для пользования. Для обмена паспорта гражданами предоставляются заявления по установленной форме, паспорт подлежащий обмену, две фотографические карточки размером 50 на 60 мм. Для обмена паспорта в связи с переменой фамилии, имени, отчества, либо установлением неточности в записях предоставляются также документы, подтверждающие эти обстоятельства. Граждане для получения обмена паспортов сдают документы и фотографические карточки лицам, ответственным за соблюдение правил паспортной системы или лицам, уполномоченным на ведение паспортной работы, которые в трехдневный срок обязаны предоставить эти документы, фотографические карточки, карточки в органы внутренних дел. Документы и фотографические карточки для получения и обмена паспортов или вклеивания в паспорта новых фотографических карточек должны быть сданы гражданами не позднее месячного срока после достижения соответствующего возраста или перемены фамилии, имени, отчества, то есть не позднее месяца, выдаваемых гражданам в порядке обмена или Взамен утраченных паспортах органами внутренних дел должны быть произведены записи о детях, не достигших 16-летнего возраста, отметки регистрации брака, об отношении к воинской, военной службе, о прописке, а также об обязанности платить алименты, если обязанность сохраняется. За выдаваемый паспорт взимается плата в размере 2 рублей. Обращаю внимание, 17 пункт взимается плата в в размере 2 рублей. В следующем видеоуроке мы разберем э, стоимость. Сколько это на сегодняшний день. Поэтому сейчас пока не будем э, ее считать. Просто запомним, что 2 рубля э, вызывается плата госпошлины. От уплаты за выдаваемый паспорт освобождаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении. То есть те люди, которые не работают, которые получают пособие от государства. Соответственно, я, ну, то есть просто тут не написано, да, но логически и здравомыслие, то есть это, соответственно, в декретном отпуске находящиеся инвалиды, пенсионеры, там на иждивении люди и так далее на опекунстве, которые граждане обязаны бережно хранить паспорта. Об утрате паспорта гражданин должен немедленно заявить в органы внутренних дел, которые по его просьбе выдают ему об этом справку. Форма справки устанавливается Министерством внутренних дел СССР. Паспорта должны быть сданы гражданами. То есть вот об утрате паспорта должны заявить немедленно и получить справку в органах МВД. Справка, форма справки с в Министерстве внутренних дел СССР. Вот все, мы, все, кто утратил паспорта, в принципе, может идти с этим вот, э, документом, с постановлением и говорить, вот, я утратил паспорт СССР, прошу мне выдать справку о том, что я его утратил. Для того, чтобы вы еще до э, момента посещения судов просто э, ну, были со справкой. То есть, чтобы не использовать паспорт РФ, этот неправомочный, нелегитимный, который не дает вам никаких прав. То есть, и пока у вас нет паспорта СССР, то вы сможете прямо уже сегодня сходить, э, вот распечатать этот документ, сказать, вот я... Потерял паспорт СССР, был, вернее утратил его, у меня его отобрали. Неизвестные люди, дайте мне, пожалуйста, справку. Все, по форме установлено Министерством внутренних дел СССР. Паспорта должны быть сданы гражданами при призыве на военную службу. Тоже вот важный момент, и внимательно обратите, внимание обратите. То есть паспорта сдаются... При призыве на военную службу, военные комиссариаты по месту призыва, при зачислении военно учебные заведения в эти учебные заведения для последующего направления в органы внутренних дел. При выезде за границу на временное жительство, соответствующие учреждения по месту получения документов на выезд за границу. По возвращении граждан из-за границы паспорта им возвращаются. То есть никогда паспорта СССР не вывозились за пределы территории. То есть, потому что это очень важный документ. Паспорта лиц, выехавших на постоянное жительство за границу, а также лиц, вышедших из советского гражданства, подлежат сдаче в органы внутренних дел. Паспорта умерших сдаются в органы записи актов гражданского состояния, которые направляются, направляют их после регистрации смерти в органы внутренних дел. Найденные паспорта подлежат сдаче в органы внутренних дел. У лиц, заключенных под стражу, а также осужденных к лишению свободы или ссылки, и у лиц, условно осужденных к лишению свободы с обязательным привлечением к труду паспорта изымаются органами дознания предварительного следствия или судом. То есть видим, да, что э, человек, который совершил преступление и э, законным судом, Привлечен к ответственности, пусть даже не сидит в тюрьме, а условно осужден и гуляет по свободе. Он лишается паспорта на время, пока то есть, не пройдет срок наказания, то есть, вот так происходило ущемление прав за нарушение закона. Поэтому люди не стремились совершать преступления, потому что теряли свои права. При освобождении из-под стражи или от отбывания наказания паспорта возвращаются их владельцам. Лицам, условно осужденным из мест лишения свободы, для работы на строительстве предприятий народного хозяйства паспорта возвращаются после снятия с них ограничений по месту работы. Запрещается изъятие у граждан паспортов, кроме случаев предусмотренных законодательством СССР. То есть видим, да, что... Иногда у вас сотрудники полиции с целью шантажа, чтобы вы подписали какой-то протокол, взяли на себя какое-то преступление, у вас изымают, ну, забирают паспорта и шантажируют вас этим. То это противозаконно. То есть запрещается изъятие у граждан паспортов. То есть вообще то есть любых паспортов, кроме случаев предусмотренных законодательством СССР. Эти случаи описаны вот выше, когда он изымается. То есть, когда на службу поступает, когда уезжает в другую страну, либо там лишается свободы, тогда забирается паспорт. А также прием и передача паспортов в залог тоже запрещается. Иногда в ломбардах, еще в каких-то учреждениях там, у вас под залог забирают паспорт. Это тоже уголовное преступление. Прописка, регистрация, выписка граждане прописываются по месту жительства. Прописка производится граждан, имеющих паспорта по паспортам, детей, не достигших 16-летнего возраста, проживающих отдельно от родителей опекунов, попечителей по свидетельствам о рождении военнослужащих, проживающих вне, за казарм, вне казарм кораблей и судов по справкам, выданным в установленном порядке воинскими частями военными учреждениями, прибывших на временное проживание в СССР советских граждан, постоянно проживающих за границей по общегражданским заграничным паспортам, Прописка не достигших 16 летнего возраста детей, проживающих совместно с родителями, опекунами, попечителями, производится путем внесения сведений о них в соответствующие документы о прописке одного из родителей, опекуна, попечителя. Граждане, прибывшие на временное проживание из одного места в другое, мест, из одной местности в другую на срок свыше полутора месяцев, прописываются временно, а прибывшие на срок до полутора месяцев регистрируются в установленном порядке. Пункт 23. Утратил силу с 1 ноября 1992 года в связи с созданием заключения Комитета Конституционного надзора СССР от 11 октября 1991 года номер 26. То есть просто прочитаем, что было раньше. Граждане, изменяющие место жительства, а также выбывающие в другую местность на временное проживание на срок свыше полутора месяцев, кроме выбывающих в командировке на каникулу, на дачу, на отдых или лечение, обязаны выписаться перед выбытием. Граждане, не имеющие в паспортах или других предусмотренных пунктом 22 настоящего положения документах отметок о выписке, не подлежат прописке. Ну, то есть это вот, а, противоречило Конституции вот этот пункт 23, поэтому утратил силу а, согласно заключению Комитета конституционного надзора. То есть он противоречил свободу, в свободе передвижения. Прописка и выписка граждан в городах, а также в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, в которых имеются органы внутренних дел, а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне, производится органами внутренних дел. В остальных поселках городского типа и сельских населенных пунктах, лицами полномоченными, то исполнительными комитетами сельских поселковых советов депутатов трудящихся, Регистрация производится лицами, ответственными за соблюдение правил паспортной системы или лицами, полномоченными на ведение паспортной работы по месту временного пребывания граждан. Гражданами предоставляются для прописки, предоставляются для прописки заявления по установленной форме, содержащие также согласие лица, представившего жилую площадь на прописку паспорт или один из документов предусмотрен пунктом 22 настоящего положения учетно воинские документы для выписки нужно заявление паспорт и один из документов предусмотренные пунктом 22 настоящего положения учетно- воинские документы для регистрации паспорт или один из документов предусмотрен пунктом 22 настоящего положения. Для прописки или регистрации в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне, предоставляется также разрешение на въезд в эту зону, полученное в установленном порядке в органах внутренних дел по месту жительства до выезда в пограничную зону. Пункт 26 также утратил силу в связи с Противоречиям с Конституцией. Но прочитаем его. Граждане, подлежащие прописке, обязаны в трехдневный срок со дня прибытия сдать документы на прописку лицам, соответств... ответственным за соблюдение правил паспортной системы или лицам, уполномоченным на ведение паспортной работы. Документы на выписку сдаются тем же лицам по месту выписки. Поступившие от граждан документы должны быть представлены в органы, осуществляющий прописку и выписку в трехдневный срок. Регистрация граждан, прибывших из одной местности в другую, на срок до полтора месяца, Производится не позднее трехдневного срока со дня прибытия. В гостиницах, санаториях, домах отдыха, пенсионатах, больницах и других подобных учреждениях, в которых находящиеся граждане подлежат регистрации, по прибытии. Лица, то есть вот этот пункт 26 он он э, утратил силу, то есть. 27. -ое. Лица, которым отказано в прописке в населенном пункте, куда они прибыли, обязаны выбыть из этого населенного пункта в 7-дневный срок. То есть, если куда-то прибыл, обратился, тебя не прописали, обязаны выбыть в населенном пункте. За прописку взимается государственная пошлина в соответствии с действующим законодательством. Порядок прописки и выписки лиц, связанных по роду занятий, с постоянным передвижением члены экипажей судов, работники геологических заскальтательной партий и так далее устанавливаются Министерством внутренних дел СР по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами. Лица призываемые на военную службу подлежат выписке по полученной ими повестке о явке на сборный пункт. Выписка лиц, осужденных к лишению свободы, ссылки, а также лица, условно осужденных к лишению свободы, к обязательным привлечениям к труду, производится после вступления в законную силу приговоров в отношении этих лиц. Порядок выписки таких лиц устанавливается в Министерство внутренних дел СССР. Умершие подлежат выписке после регистрации смерти. Формы заявлений на прописку, карточек прописки, адресных листков домовых книг и других документов по прописке. Регистрация выписки устанавливаются Министерством Министерство внутренних дел СССР. Бланки заявлений и других документов на прописку, регистрацию и выписку выдаются гражданам бесплатно. За домовые книги взимается плата в размерах их фактической стоимости. Ответственность за нарушение правил паспортной системы. А, пункт 2, 34 тоже как антиконституционный утратил силу, 35 и 36 утратил силу. Но ну, прочтем, что было раньше. Граждане обязаны иметь паспорта за проживание без паспорта или по недействительному паспорту, а также граждане, проживающие без прописки или регистрации, подвергаются в административном порядке предупреждению или штрафу в размере до 10 рублей. Такую же ответственность несут граждане за умышленную порчу паспорта, а также за небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату. За злостное нарушение правил паспортной системы виновные граждане привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с законодательством. Ну, то есть это вот ограничивает право конституционное на передвижение, то есть вот этот пункт, поэтому он был, э, утратил силу. 35. Лица, ответственные за соблюдение правил паспортной системы, допускающие проживание граждан без паспортов или по действительным паспортам, либо без прописки или регистрации, а равнограждане, допускающие проживание в занимаемых ими жилых помещениях, лиц без паспортов, без прописки или регистрации, подвергаются в административном порядке предупреждению или штрафу в размере до 10 рублей. То есть, ну вот так же самое... Ну, как бы, ну, приехал к родственникам, да, и, то есть, что, обязательно прописываться. Ну, то есть, для чего, если я приехал временно? Тут был административный штраф. Ну, то есть, прям жестковато было раньше. То есть, это нарушало ваши конституционные права, опять же, повторяюсь. И пункт 36 также нарушал конституционные права граждан. Должностные лица предприятия, учреждения, организации за прием на работу граждан без паспортов и с недействительными паспортами, а также граждан, проживающих без прописки, подвергаются в административном порядке штрафу в размере до 10 рублей. Ну представьте, да, приезжаешь устраиваться на работу, а тебе дают штраф 10 рублей за то, что ты из другого города приехал устраиваться. Тоже нарушение, допущенное лицом после применения к нему в течение года меры административного взыскания. Такие действия влекут за собой наложение штрафа в административном порядке до 50 рублей. Ну, то есть, с безработного еще получить деньги. Это тоже антиконституционно, и Комитет по конституционному надзору СССР э, отменил типа прав... Ну, то есть, вот, э, эти пункты утратили силу. 37. Лица, нарушившие правила въезда в пограничную зону, а также правила проживания или прописки вне, подвергаются в административном порядке предупреждению или штрафу в размере до 10 рублей с изменением дополнения, внесенным в постановление Совмина от 28 января 1983 года. Должностные лица, незаконно изымающие паспорта у граждан, или принимающие паспорта в залог Подвергаются в административном порядке Предупреждению или штрафу в размере до 10 рублей Ну вот эти вот 37 38 пункт Мы разберем в последующих видео Материалах Для того, чтобы привлекать Тех лиц, которые у вас изъяли паспорта К административной ответственности и научимся считать, сколько 10 рублей СССР в переводе на сегодняшние РФ-овские рубли. Благодарю всех за внимание. Все ссылки на материалы будут под видео и на сайте Правовед Сибирь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, регистрируйтесь на сайте Правовед Сибирь, получайте все документы, озвученные в видео абсолютно безоплатно.